А как бы вы поступили с уникальным историческим зданием 1913 года постройки домом, где во время блокады Ленинграда раздавали хлеб всему Выборгскому району? Ну, наверное, многие из вас хотели бы его отреставрировать, открыть там какой-либо музей. Но чиновники Смольного решили, что дом забеленный на втором Муринском проспекте городу не нужен. А потому комитет имущественных отношений, не придав ему абсолютно никакого охранного статуса, выставил на торги. Это означает, что будущий его владелец может делать с ним что угодно. Местные жители опасаются, что, скорее всего, его попросту снесут. А поэтому участники проекта «Умное голосование» в Санкт-Петербурге не намерены мириться с таким плевком в историческо-культурный код города. И поэтому сейчас в парке «Напротив» собирают подписи за его сохранение. Поможете? Я, как мама, двое детей, конечно. Все, а всеми все за. У нас ничего нет, но ни для пенсионеров не для просто. Вот так вот встречаться, вы просто в парке ходите. Mm -hmm. Можете? Ну no, могу. Мне кажется, это одно из самых важных сейчас мероприятий у нас должно быть в районе, потому что все, с кем я разговариваю, все, начиная с молодых мам, которые думают о своих детях, что с ними будет в будущем, заканчивая пенсионерами, которые сейчас уже просто тихонечко прогуливаются вдоль парка, все говорят одно и то же, что это нужно сделать. Все хотели бы поставить подписи, но мы не можем всех физически обойти, поэтому единственное место, где мы действительно можем встретиться, это здесь. Вокруг дома 9 школ. Каждый ребенок из-за Школ может дойти пешком, именно до этого места и заниматься какими-то дополнительными, образ... дополнительными занятиями. Но вообще это нормальная практика продавать э, исторические здания, чтобы их реставрировали. Почему вы протестуете против продажи и почему вы опасаетесь, что дом может быть снес... снесен? Это нормальная практика, да, но дело в том, что в данном месте нету охранной зоны исторических памятников, поэтому высота постройки на Вместе этого дома может быть в десяток метров выше, чем он есть на текущий момент. Вот то, что вот сейчас происходит, это просто безумная радость и вот счастье. Просто вот как распирает от счастья. Потому что люди не то что они, они действительно готовы идти, готовы вместе отстаивать этот дом для нас и для наших детей. Как мы видим, инициатива участников проекта SPB.VOTE вызвала положительную реакцию жителей. И они с большим удовольствием ставят свои подписи за сохранение дома Забелиной. А мы надеемся, что чиновники откажутся от своей глупой затеи и дом будет сохранен на прежнем месте